Всем привет, друзья, зовут меня Инфернус, и сегодня мы продолжаем делать дверь на ключ-карте. Теперь мы сделаем для этой двери декор и возможности кастому. Поехали. Итак, давайте, во-первых, доделаем да, скрипт. Добавим сюда еще один скрипт и назовем его bug Fix. Его мы выключим, а этот назовем Main. Так, теперь выделяем все, скрипт, current, readers, reader, reader1, can, can touch, true, нет, false, false, false. и тут тоже false, и тут уже ставим 2. Так, номер RGB 255, 255, 255, этот мы можем удалить. Так. Повалю. Не нужен просто какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, какая, Это мы пока что уберем. ...н. тут ...н. And... Как? <звучит> Так, теперь мы это все копируем и вставляем. Так, готово. Теперь вернемся к возможности костюма. Добавлю сюда папку и назову ее дверь. Так, а теперь возвращаем обратно. Local level... уровень мы так дверь и ряд так нам назову его level script parent configuration readers Левел. волю readers Теперь булл валю, accept only that level, accept level, так, only that level Ладно, мы пока этот скрипт уберем. Так, тут добавляем n. Да, мою. Простите, если я молчу. Есть, есть? Так, что нет тут вот, Это ваша няня. Вот это няня. А, ну, ну, ну, и вставляем сюда. Да е почему оно не работает? Сейчас я ну, готово. Теперь это все мы копируем и вставляем уже сюда. Только тут уже ставим два. Готово. Так, теперь дверь. Булвалюн, авто, close, Auto close. Положительно. Пусть сказать, Так дор, Иф тут добавляем end. Делаем, делаем делаем делаем делаем делаем делаем делаем делаем делаем делаем иначе хорошо так. Ну, что, так, сейчас мы будем делать сплавное открывание двери. уронил мышку время для открытия я подставлю его сейчас 5 и 6. А зачем? Копирую эту строчку, а нет, чуть-чуть не дотела. Позицию вот так. Левдор, плюс, Так, теперь вот вот вставляем. Open right door. Какое лекарство аттита Так Клоуд. Так. Теперь. Right опен плей. Лефт open play. Теперь копируем. Вставляем на уже клоуд. Клоуд. Так, right, right close, так, left open complete and uh, using style uh, linear, вот так, копируем, configuration door time before close value. вот так вот так теперь мы починим вот такую ошибку которая меня довольно таки раздражает поставим приемники пониже так заодно вот и проверим будет ли она принимать ключ карту только на любого уровня Так, заходим. Так, подбираем. Странно. Так, а ключ карту только этого уровня он не принимает. Что за ошибка? Что ты ты так, ну все, я доделал дверь, сейчас я вам просто показываю, что она работает и а выкладываю в публичный доступ. Вы сможете найти ссылку на скачивание данной двери в описании. Вот подбираем ключ карточки. Карта на любого уровня, естественно, не поддается. Вот. вот эту часть можно спрятать за стенами, все равно ее не будет видно. С вами был Инфернус. Всем спасибо за просмотр. Всем... Всем...